Открытый диалог. диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и, конечно же, начнем мы с праймерис, который прошли в Ликуде. Мы начнем, конечно, с праймерис, но, пользуясь возможностью, еще раз поздравлю наших слушателей, как тех, кто продолжает праздновать Хануку, так и тех, кто собирается праздновать Новый год в конец декабря, начало января время праздников. И я желаю всем нашим слушателям, чтобы их пожелания, мечты исполнились, и чтобы они чувствовали себя хорошо. И в наступающем новом году, чтобы у них все было замечательно. И, конечно, чтобы они продолжали слушать наше радио. <связывая> <связывая> Спасибо. Спасибо. Действительно, к нашим, к нашим делам политическим. Итак. Вчера в Ликуде состоялся праймерис, то есть выборы главы партии, где Натаньяу убедительно, уверенно победил своего конкурента Гидона Сара со счетом 72% в пользу Натаньяу и 28% в пользу Сара. Надо сказать, что в выборах приняло участие примерно половина членов партии Ликуд, должны ну, как бы, это были выборы общие, общепартийные, но лишь половина пришла. С другой стороны, в общем-то, если мы смотрим на э, показатели голосования вот в таких вот под похожих ситуациях как в Израиле, так и за пределами Израиля, в других демократических государствах, в общем, 50 плюс-минус процентов это нормальная, э, нормальная, нормальные показатели. При этом надо заметить, что в общем, вчера в Израиле была довольно сильная буря, непогода э, и многие считали, что это повлияет на то, что придет меньше людей. А чем меньше бы людей пришло, тем больше было бы шансов у Гидеонасара, поскольку тогда разрыв мог бы быть меньше или даже вообще перевернуться полностью. Более того, израильские СМИ, э, значительно, свои, как бы по большинству своему левые, как мы знаем, они активно помогали Гидеонасару, считая, что в общем все, все, э, все в порядке. Все нормально, когда речь идет о борьбе с Натаньяо. Как мы понимаем, Натаньяо — главный злодей, главный враг всего прогрессивного человечества, и в борьбе с ним все средства хороши. И, тем не менее, Натаньяо победил, победил с очевидным совершенно перевесом. Но снова я так хочу сказать, это было не так очевидно не так легко. Например, в районе Тель-Авива ну, всего было порядка 100 избирательных участков по всей стране, по всему Израилю избирательных участков, куда приходили э, члены партии Ликуды, голосовали. Так вот, в тель скажем, Натаньял победил всего с перевесом в 1%. Не 72-28, а всего в 1%. Ну и из вот примерно сотни э, участков было 7 участков, э, на которых Гидон Сар вообще победил. Что это были за участки? Это, кстати, показательно достаточно. Это 4 э, участка в арабских деревнях, в деревнях на севере Израиля в друзской деревне, в трех арабских, и в северном Тель-Авиве, вообще в Тель-Авиве в целом, а именно в северной его части, то есть наиболее буржуазной и наиболее как бы, такой, э, левой, и еще в двух э, регионах, в окрестностях Тель-Авива, которые тоже, в общем, можно отнести к левым регионам. относительно. При этом э, в городах развития и на юге страны, там, конечно, была совершенно мощная поддержка Натаньялу, которая, в общем, перевесила вот эти вот, например, регионы, где Натаньял проиграл. При этом я хочу подчеркнуть, что в том числе мощнейшую поддержку Натаньял получил и в городах юга страны, в тех самых городах, которые на протяжении месяцев, в общем-то, уже лет подвергаются обстрелам из газы. И можно было предположить, что люди, раз разозленные тем, что Натаньял как бы как считается, как пресса нам постоянно подговорит, ничего не делает в борьбе с Хамасом, проголосуют против него. Тем не менее, в общем, это и ответственность людей, и понимание того, что правительство делает то, что возможно, оно минимизирует ущерб, ошибки были сделаны во время отступления из Газы, и теперь то, что можно, делается, а больше, чем делается, сделать очень сложно. И, в общем, люди, даже простое население, простые люди, не специалисты, не политические комментаторы и аналитики, не политики, все это прекрасно понимают, и мы это видели на голосовании. Теперь... Кто был как основной массой поддержки Сары, мы это видим. Во-первых, в арабских деревнях он получил поддержку, ну и левый, левый, так сказать, как бы левый фланг партии Ликуд. В первую очередь, речь идет о так называемых новых ликудниках. Новые ликудники ⁇ это, в общем-то, эфемизм. То есть, на самом деле, речь идет о организованном заходе в последние годы в Ликуд большого количества людей, которые, в общем-то, в нарушение израильского законодательства, оставаясь часто представителями партий левых, там, Мерц или Авады, партии труда, э, они также вступали в Ликуд э, с тем, чтобы затем влиять на Ликуд и поддерживать там как бы наиболее левый фланг. В общем-то, на самом деле, я до сих пор считал, что их влияние на внутрипартийную, внутрипартийные расклады как бы не слишком велико, потому что в свое время я помню, что в Ликуд э, Маше Феглин привел в Ликут порядка 10 тысяч человек и это была достаточно организованная сила, хорошо организованная, очень хорошо мотивированная. И тем не менее поправки, которые сумела эта группа создать внутри Ликуда, я напомню, в, саму, во все, в Ликуде вообще как бы, порядка 100 тысяч, больше 100 тысяч человек состоит в этой партии, самая крупная партия Израиля. И вот эта десятитысячная, даже хорошо организованная команда, она, э, да, сумела укрепить положение активных правых, э, идеологически правых представителей, таких как тот же Зе и та же Ципи Хутавели, Ерев Левин, и сам Моша Феглин, в общем-то, продвигался, несмотря на колоссальное сопротивление со стороны старого истеблишмента Ликуда. Но каких-то вот таких драматических поправок они сделать не могли. Я думаю, что, в общем, новые ликудники вряд ли организованы в той же степени, в той же мере, также мотивированы, как все время сторонники Моша Феглина, поэтому вряд ли их можно принимать всерьез. Тем не менее, вот мы видим, что они помогли, по крайней мере, в Тель-Авивском регионе э, САРу, и почти сумели, почти сумели перебить позиции на Таньягу. Так что, в общем, сбрасывать их со счетов нельзя. И это как бы неизбежная опасность любой вот такой структуры, открытой для общества, в которой организованная группа, даже противоположная, действующая, в общем-то, как бы из партизанских, из, из, я бы сказал, диверсионных соображений, тем не менее может вот так вот влиять. Что касается самого Сара, он после поражения ведет себя очень достойно. Он позвонил Натаньялу, поздравил его с победой, сказал, что теперь он, конечно же, приложит все усилия для того, чтобы помочь на выборах партии. И он как бы дал понять, что он никуда не уходит, никого дверью. И это все, конечно, выглядит красиво. В каком-то смысле можно понять, что он тоже не, ну, скажем так, не то чтобы он доволен был, но... Он видит э, улучшение своих позиций. Он построил себя и свой лагерь внутри Ликуда, заявил о себе как о очевидном кандидате на место главы партии после Натаньягу, показал, что вот, по крайней мере, почти треть голосов он сумел собрать. Правда, с другой стороны, те, кто не голосовали за него, конечно, многие видят в саге сейчас. Э, предателя и человека, который совершенно не вовремя вообще затеял эти самые э, праймериз а именно он был большим инициатором того, чтобы эти праймерисы произошли. Вот, с одной стороны, конечно, на самом деле хорошо, что были эти выборы внутри Ликуда, на которых победил э, натанья Почему? Потому что, по сути дела, Ликуд сегодня является единственной партией демократической, во всем Израиле. Единственная демократическая партия во всей стране. В Америке вот вы привыкли, что у вас есть демократы-республиканцы, там одни чуть лучше, другие чуть хуже, но у тех и других есть какие-то демократические институты, которые позволяют, в общем, обществу, ну, по крайней мере, сторонникам этой партии, членам этой партии, влиять на состав э, партийный. В Израиле, в общем-то, тоже раньше так было, но прошли годы, и лишь ли куда остался партия, в которой вот э, члены партии влияют на состав, например, представителей в парламенте, то есть вот, в данном случае были выборы главы партии. Во всех остальных партиях либо изначально было так задумано, что все решает какой-нибудь узкий совет. Например, в религиозных партиях там есть совет мудрецов, он собирается решать. Но и в светских партиях, которые часто укоряли религиозные партии, мол, вы совсем не демократические, те говорят: ну да, мы не демократические, мы религиозные, как бы с нас взятки гладкие. Вот мы такие. Но те самые партии, которые укоряли религиозные партии в том, что в религиозных партиях нет демократического механизма, и что все решает какой-то совет силобородых мудрецов, у них уже давно все это решается вообще иногда одним человеком. То есть и Бенни Ганс, и Ерлапит, и Виктор Либерман они вообще ни с кем не советуют. То есть, может, они с кем-то и советуются, но все решают единолично. То есть у них даже нет какого-то совета. Есть. И нет никаких выборов там. Или в НДИ, возможно, есть даже некая профанация, как будто бы кто-то собирается, кто-то что-то решает, но все прекрасно понимают, что все решает один единственный человек Виктор Либерман. То есть даже близко нет никакой демократии. Все эти люди, конечно же, не, не, уст, не устают э, э, учить Натаньяу демократии, что особенно смешно, потому что все они главы авторитарных партий, дикта диктаторы, и они учат единственную демократическую партию э, и говорят о том, что значит, эта партия недостаточно демократична. Так или иначе, вот эти самые праймерис, на которых Натаняо удержал уверенную победу, обеспечили ему в значительной мере легитимацию в обществе, в глазах общества, потому что, окей, на него было вывалено просто тонны грязи. Его бы обвинила, прокуратура обвинила его по трем делам. И после всего этого общество ликудовское ликуд а ликуд в значительной мере это отражение израильского общества то есть вот многие это в свое время еще молифеглин сказал он сказал окей кому не нравится ликуд это просто все равно что вам не нравится когда вы смотрите в зеркало». ликуд является отражением нашего народа со всеми его недостатками со всеми его достоинствами вы хотите сделать его лучше хорошо можно его сделать лучше но он такой какой он есть и, и бессмысленно пытаться закрывать на это глаза. Так вот, Ликут действительно в значительной мере именно из-за того, что это большая партия, очень разная партия. На одном конце там могут быть очень э, яркие идеологи, на другом конце будут совершенно упертые, оппортунисты, и э, э, люди, так сказать, далекие от идеологии. Но, тем не менее, это отражение общества как, как, как такового. И вот представители этого общества выбрали Натаньяо после всего того, что было на него вывалено. И для очень многих это как бы в обществе с израильском, это показатель того, что окей, значит, все таки легитимация у Натанияо есть, он ее не утратил. И левые были вынуждены это признать, они, правда, это вывернули в том плане, что Ликуд отделился от народа. Это очень смешно, потому что, опять же, мы говорим, что кто, кто об этом говорит? Говорят люди, которые создали себе партии, склеили их с помощью имиджмейкеров, спинологов, там, денег и средств массовой информации. Управляют этим все единолично. То есть это фактически такие фанерные бутафорские партии, где они подбирают себе депутатов, кандидатов в депутаты, как куговицы для костюма. Пусть, будь, будь то Либерман, Ганс, или Лиллопит. И эти люди еще учат э, Натаньяу тому, что там выбирает народ. Народ действительно, народ как часть народа. То есть Ликуд выбрал Натаньяу. причем с большим, совершенно перевесом, с уверенно и так далее. И... И в этом смысле САР как бы со своим навязанным праймеризом, он помог Натаньяу обрести вот эту легитимацию, то есть немножко повернул колесо, колесо, которое вращалось с тех пор, как Мандель объявил о том, что он выдвигает обвинение против Натаньяу. Оно вращалось против Натаньяу, сейчас, в общем-то, как бы пошел немножко откат назад. И это важно перед выборами, которые у нас будут 2 марта, что люди в обществе видят, что окей, все равно, даже если ты один внутри себя чувствовал, что что-то здесь не то, и Натаньяу в порядке, это его травят со всех сторон. Но пресса же об этом не говорит. И тут вдруг происходит эти праймериз, и он видит, что многие люди, то есть мы говорим 100 тысяч членов партии, 50 тысяч примерно пришло, 56 тысяч, из них 70% проголосовало за Натаньяла, то есть десятки тысяч людей поддержали Натаньяла, несмотря ни на что. И это помогает другим людям, которые в сторонке стояли, смотрели, почувствовать, что, в общем, наверное, их внутреннее ощущение того, что действительно эта травля нечестная, она, э, это ощущение их не подвело. Действительно, хотя Левый утверждает, что Ликуд оторван от народа и проголосовал, как они говорят, за взяточника, на самом деле я напомню, не было суда еще. И По-хорошему, э, нельзя обвинять человека, э, даже если окажется в итоге, что он виновен, до того, как был суд и было решение суда. Более того, израильский закон так и говорит. Когда речь идет о премьер-министре, только после того, как закончится суд, когда судьи вынесут обвинительный приговор, вот тогда только действительно такой человек уже с обвинением, полученным в суде, он уже не может быть премьер-министром. До этого не доказано ничего, и он может продолжать выполнять свои функции премьер-министра. И тем более, когда общество, несмотря ни на что, за него голосует, потому что общество ощущает, что все эти дела, мы говорили об этом много раз, шиты белыми нитками, и все это, по сути дела, больше напоминает попытку переворота. Правительственного, даже не правительственного, а попытку переворота в Израиле, когда прокурорская мафия пытается отстранить от власти демократически избранных политиков. И не исключено, что вообще как бы, многие в обществе голосовали сейчас за Натаниау не столько, и не только потому, что они считают его действительно выдающимся политиком. На мой взгляд, он уже давно показал, что он лучший премьер-министр за всю историю Израиля. И, безусловно, он войдет в историю наряду с такими персонажами, как Рейган или Тэтчер или Трамп, разумеется. Дай бог Трампу еще сейчас 4 года как минимум. Так вот, э, несмотря ни на это, люди голосовали даже больше просто потому, что они таким образом выражали свое неприятие вот этой вот наглой прокурорской э, попытки переворота, когда люди, которые э, просто используют свои полномочия, э, попрали закон, тот самый закон, которому они должны служить, и делают то, что выгодно им из политических э, соображений, из биологических политических соображений, вопреки здравому смыслу и всему остальному. У меня есть ощущение, что вообще как бы вся эта история с судебными наездами на Натаньял, она не должна была дойти до суда. То есть они предполагали, что они вот насобирают всякого мусора, выплеснуть все это на Натаньял, и Натаньял, как раньше добывало другие политики, он скажет «Окей, хорошо, я ухожу», для того, чтобы дать возможность суд... Суд... Как бы юридической системе разобраться, я докажу свою невиновность. Ну и он ушел бы. И пока суть дела бы, они бы взяли в руки свою власть. А там бы уже, как, бы, как это бывало много раз в Израиле, политик бы потом доказал бы свою невиновность, потому что все бы эти дела рассыпались еще не доходя до суда, но уже было бы поздно, он уже выпал бы из обоймы, уже потерял бы вот эту динамику, перестал бы быть премьер-министром и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, они сейчас, когда они увидели, что он не хочет уходить, они выдвинули обвинение. Ну, уходи, а он не уходит. И они тогда уже начали предлагать, ну хорошо, ты уйди, и мы тебе все простим. Вернись, я все прощу, как кричал Остап Бендер. А Натанья оказался бойцом. Он оказался не, тем, не таким мягким политиком, который говорит, хорошо, я буду играть по вашим правилам. Он сказал, хорошо, вы выплеснули на меня эти обвинения. На мой взгляд, они все яйца выделены не стоят. Я буду продолжать вести с вами борьбу. Вот идем на суд, и там на суде будем разбираться. И до этого момента я никуда не уйду со своего поста. И, на мой взгляд, это, это э, очень сильная позиция, бойцовская позиция. И многие в обществе израильском, на мой взгляд, чувствуют вот это вот и, и поддерживают его именно потому, что даже не столько, может быть, мало... Я полагаю, что в израильском обществе мало кто поднимает и разбирается в нюансах этих самых выдвинутых против Натанья обвинений. И еще меньше людей могут оценить, насколько эти обвинения серьезны или несерьезны. Но они чувствуют, что это все какая-то, вот, как говорят сегодня лажа, какая-то как, какая грязь, которую э, не, не, не реальные преступления, вот какая-то политическая игра, игра. И они чувствуют, что Натаняо стоит твердо, и это позволяет им поддерживает их стремление поддерживать Натанягу, потому что пока он борется, они готовы идти за ним, отстаивая демократию против вот этого самой попытки переворота, потому что безусловно то, что происходит сейчас в Израиле, как собственно и то, что во многом происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки с этим импичментом, может быть мы об этом поговорим чуть позже еще, это в немалой мере действительно попытка чиновников, бюрократов, дип-стейта, как мы говорим, то есть людей, наделенных властью, но не избираемых никем, не контролируемых никем управлять страной вопреки демократическим механизмам. И они пытаются уничтожить как вот маленькую, слабенькую, молодую демократию в Израиле, которая, в общем-то, еще не окрепла за свои 70 лет, так и могучую демократическую систему, которая, в общем-то, стала э, моделью для всех остальных демократий мира, нормальных демократий, я имею в виду, американскую систему. Они тоже пытаются ее сейчас подмять. И вот э, благодаря э, профессору Дершавицу Опять же, думаю, что мы чуть позже поговорим об этом подробнее. Мы видим, как они пытаются сегодня, чтобы уничтожить политический Трампа, они пытаются исказить, извратить Конституцию Американскую. Но Конституция Американская была написана, ну, просто я, чем больше я вникаю в эти подробности, я поражаюсь, насколько мудры были эти люди, эти ваши отцы-основатели, которые заложили такие четкие механизмы, которые сегодня очень трудно извратить. К сожалению, израильские основные законы... Это все таки Мишанина гораздо менее стройная, и поэтому вот ее гораздо легче выкручивать и, и извращать, пытаясь натянуть, как говорят, сову на глобус, пытаясь заставить политиков, демократически избираемых обществом, отступить перед этой самой прокурорской судейской мафией. Так или иначе, мы видим, что вот этот вот он доверие демократии и недоверие прокуратуре, он сейчас, по крайней мере, в раунде внутри Ликуда оказался выигрышным для Натаньяо, для демократии и проигрышным для прокуратуры. Они потерпели поражение вместе со своим Саром, который, в общем-то, в какой-то мере, я не знаю, насколько Сар действительно, как говорят многие сторонники Натаньяо, предатель. Он там действительно был много чистолюбия, он хотел э, занять место Натаньяо, он считал, что Натаньяо, под Натаньяо шатается кресло, он его сейчас легко собьет. Но в, в каком-то в каком смысле действительно Натаньял представлял вот эту самую позицию демократическую, позицию еврейского большинства, позицию, за которую стоит и Ликуд, и правые партии. Сар же пришел с позицией уступок. Давайте скинем Натаньяла, давайте попытаемся договориться с прокурорской мафией, давайте заключим, создадим правительство единства с бело и левыми и другими, и арабами, и либерманом. И эта позиция, конечно, она, кроме того, что она противоречит духу Ликуда, кроме того, что она противоречит вот этому духу демократическому, потому что, она, по сути дела, это уступка вот этой самой банде, пытающейся узурпировать власть в Израиле. Было ли это его решение осмысленно? Является ли он марионеткой этих сил? Или он просто пытался это использовать, эти течения, и в итоге не получилось. Я не знаю. Мы посмотрим. Время покажет, насколько он будет, э, насколько он и те депутаты парламента, которые засветились с его поддержкой, насколько они останутся консистентны с позицией Ликуда, мы посмотрим. Так или иначе, перед нами сейчас, конечно, 2 марта, выборы общеизраильские, общенациональные, на которые станут тоже еще большим вот умом доверие демократии и недоверие прокуратуре или наоборот. И Натаньял, воспользовавшись вот этой своей уверенной победой, он уже начал предвыборный кампейн, он огласил вчера, обращаясь с благодарностью к своим сторонникам, по сути дела, свою программу шестипунктовую, шесть пунктов программы. Он говорил о том, что он в ближайшие годы намерен установить границы Израиля. Мы знаем, что ведь у Израиля, собственно, нет до сих пор толком и границ, потому что многие наши соседи нас до сих пор не признают, соответственно, нет и границ каких-то определенных. Он говорил о границах. Очень интересный момент, он его не э, раскрыл, а мне было очень интересно услышать, что он понимает, где пройдут границы. По реке Иордан, восточнее, западнее. Как бы. Он сказал о том, что он э, будет добиваться суверенизации долины реки Иордан и севера Мертвого моря. Он сказал, что он будет добиваться признания СШ, от, от, от США, признания суверенитета всех еврейских поселков Иудеи и Самарии. такая хитрая формулировка. То есть не то, что как бы, мы распространим свой суверенитет на всю Иудею и Самарию, но мы э, получим поддержку мировую ну, в лице США, нашего друга главного, э, того, что все еврейские поселения в Иудеи и Самарии, как бы будут частью, уже при, признано будет, что они часть Израиля. Что само по себе, конечно, неплохо, но, я бы сказал, недостаточно. Ну и, конечно, он говорил об, о необходимости создания оборонительного альянса США, то есть более тесного договора, чем существует сегодня, фактически договора о взаимной военной помощи, что для Израиля означает, конечно, мощнейший зонтик американский, Э, который заставит задуматься всех проходимцев на, а у нас, в нашем регионе Ближнего довольно много таких, э, 5 раз или 10 раз прежде, чем наезжать на Израиль. Он говорил, конечно, о продолжении борьбы с Ираном, может быть, мы сегодня успеем об этом поговорить тоже, и о нормализации с арабскими странами. Тоже очень важный момент, потому что снова Натаньяо играет не только на поле правых израильских, он должен сейчас бороться за голоса э, центра и умеренных левых. И для этих людей важны действительно э, нормализации отношений с арабскими странами, то есть с Саудовской Аравией, с объединенными арабскими Иратами там, и так далее, другими вменяемыми арабскими странами, более-менее стабильными пока еще. И действительно мы понимаем, что единственный человек, который вот такую нормализацию может привнести, — это Натаньябу, потому что ему они доверяют. Когда придет какой-нибудь прощелыга типа Бенни Ганса, то они просто постараются снова из него выжать максимум и ничего не дать. Сантаньяо, они просто знают уже, что это не пройдет. То есть нельзя из него что-то получить, ничего не дав взамен. А что они хотят получить взамен? Они хотят получить израильские гарантии для своей стабильности. Потому что Израиль и как э, самая сильная военная держава в регионе, и как самая сильная экономическая держава в регионе, сегодня для этих стран, оставленных Америкой, по сути дела... Очень важно. Почему оставленная Америкой? Да потому что Америка сама стала сегодня экспортером нефти, и она больше не видит причин прикрывать вот этих самых э, нефтяных арабов, которые, в общем-то, ничем не хороши. Э, наоборот, от них одни проблемы, демократии там даже не пахнет. Их раньше прикрывали, потому что они обеспечивали нефтью Запад, и нужно было, чтобы у них все было хорошо. Теперь Америка сама может продавать эту нефть. Им не нужна ни Саудовская Аравия, ни Объединенные арабские Эмираты, и там это хорошо понимают. И теперь они считают, что только через Израиль они еще как-то будут благосклонность Америки э, получат и э, как-то защитить себя от наступающего Ирана, который, кстати, у него сейчас большие проблемы, но пока еще он достаточно серьезный опасный противник для них. И вот в этом раскладе, конечно, действительно Израиль может добиться исторических уступок от арабов и сказать: им, "Вы ребята хотите от нас помощи? Вы хотите от нас экономической и военной поддержки?" Хорошо, тогда давайте похороним вместе идею создания еще одного арабского государства в Иудеи Самарии. Заберите себе арабов, делайте с ними что хотите. Хоть винегрет, хоть принцев наследных. Нам это не интересно. Нам нужна эта земля, это наша земля. И вы можете, так сказать, закончим от... этот конфликт, перестаньте говорить, что она нам не принадлежит, и мы с вами будем лучшими друзьями. Но исключить, только Натаньял в сегодняшнем раскладе может это сделать. И Натаньял об этом тоже сказал в своей программе но ну, что будет дальше, мы будем следить за ситуацией по мере того, как она будет продвигаться. Пока что э, и в правом и в левом фланге происходят какие-то попытки э, объединения. В левом фланге сейчас белоголубые давят на э, партию труда, чтобы она, мелкая партия труда, когда-то главная партия левого лагеря, сегодня она балансирует на грани непроходного барьера, то есть четырех мандатов, и э, в белоголубые давят на них, чтобы они слились с левой радикальной партией Мерец, создали как бы одну леворадикальную партию и одну умеренно левую, белоголубую. Белого это, конечно, очень выгодно. Партии труда это невыгодно совсем от слова абсолютно, потому что они теряют полностью свою адженду, свою позицию, как бы какую-то такую как бы, вменяемых левых, сионистских левых. Потому что Мэрис давно уже не считает себя сионистской партией. Они говорят: мы постсионисты. Вот, поэтому, но там идет мощное давление на них. Вот. Ну, а в правом лагере, как мы знаем, там тоже некие разброты шатаний. Вот, но вроде бы маленькие правые партии как-то договорились между собой. Есть новые правый Беннет, об этом мы чуть позже поговорим, но после, после перерыва. Ну и, в общем, будем следить за ситуацией в Израиле. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студию 847 4005 5200 Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну а сейчас, наверное, перейдем к следующей теме и поговорим о Беннете как министре обороны. Да, если у нас нет вопросов сейчас, то действительно я хотел бы сказать несколько слов о нашем новом министре обороны израильском, который продолжает показывать, что на этом посту действительно разумный и действительно правый человек может добиться многого без громогласных обещаний за 48 часов покончить с ханией и прочей ерундой, которую мы слышали от предыдущего министра обороны. Итак, Беннет продолжает. Я уже рассказывал вам прошлой э, неделе о том, что он разрабатывает план по сносу всей незаконной арабской, арабского строительства в зонах Си, то есть в зонах, которые, в общем-то, находятся под полным контролем Израиля, и там, э, в этих зонах Си, э, Евросоюз, точнее, арабы, ромальская ОПГ, на деньги Евросоюза, речь идет о десятках миллионов долларов, Строит даже не столько для того, чтобы там какие-то люди могли жить, а просто для того, чтобы захватывать землю. То есть такая политика захвата земель, создания фактов на, на местности, то, что называется, и все это на деньги европейских правительств. И с этим до сих пор Министерство обороны, которое, в общем-то, является хозяином иудеи Самарии, правительством иудеи Самарии, Сомали, не боролось. Но вот теперь Беннет начал бороться, причем систематически разрабатывать программу которая должна все это очистить за пару лет, и э, объяснил европейским послам в Израиле, что, в общем, ребята, не вкладывайте деньги туда, мы все равно все снесем. Так вот, э, продолжая вот эту же самую политику здравого смысла, возвращение здравого смысла, я бы так сказал, э, Бент распорядился конфисковывать зарплаты, которые выплачивает ромальская ОПГ, то есть палестинская автономия, бумазана, э, террористам. Я напомню, что террористы, которые сидят в израильских тюрьмах, или семьи террористов, которые погибли, взорвавшись среди израильтян или, так сказать, убитые израильскими солдатами, получают деньги от палестинской автономии в качестве пенсии. Причем, чем больше кстати, террорист, сидящий в тюрьме, или его семья, которая осталась после него, чем больше этот террорист убил людей, тем больше, соответственно, выплаты. И не случайно американское правительство приняло закон конгресс принял закон о том что деньги которые выплачиваются автономии вот этим сам террористам вычитаются из финансовой помощи автономии мы знаем что сегодня в общем благодаря трампу этот это финансовое вливание в автономии вообще практически с ним свелось практически к полному нулю вот в израиле по следам американского закона приняли тоже такой закон насколько он выполняется это отдельный грустный вопрос но тем не менее был такой закон принят но Беннет пошел еще дальше, и он приказал на этой неделе, распорядился конфисковать перечисляемые рамальской ПГ деньги пока что, по, пока что лишь восьми террористам, э, ответственным за нападение израильтян. Речь идет о восьми э, террористах, пять из которых ну, сидят в пожизненном заключении в, пожизненном заключении в израильских э, тюрьмах за участие в терактах, за убийство израильтян. Все они израильские арабы. Может быть, именно поэтому э, Беннет распорядился, что проще, так сказать, когда речь идет не о гражданах, то там могут быть свои какие-то проблемы, завязки на международные организации и так далее. Когда речь идет об израильских гражданах, то есть израильских арабах, то там, в общем, проще. Министр обороны распорядился, и эти самые деньги, выплачиваемые э, авто, э, Ромальской ОПГ, автономия Бумазана, были у них конфискованы. Вот. Это, конечно, э, решение... Э, Важное, потому что это в каком-то смысле это первый шаг к лишению финансового стимула в терроре. Потому что не секрет, есть немало террористов, которые встают на путь террора, не потому что так уж прямо вот они такие садисты или такие идеологически закаленные бойцы исламского государства, фанатики. Потому что они понимают, что это для них великолепное финансовое обеспечение. Какой-нибудь там 12-й сын в семье, ничего ему не светит, пошел убил. Еврея сел в тюрьму, получает пожизненную пенсию плюс израильские тюрьмы — это, в общем-то, в каком-то смысле да и это отличные условия, можно учиться, можно там заниматься чем разными полезными для себя делами, вот еще и деньги получать. Так вот, конечно, это элементарно было сделать, и нужно было это сделать давно, и очень хорошо, что Беннет это, так сказать, по крайней мере, начал. На самом деле он ввел на, буквально за несколько дней до этого еще, один, сказать, еще одну санкцию, это были санкции нацеленный на финансовые активы 47-летнего террориста Хамаса Мухаммеда Джамиля Махмуда Херша, который работал в Лондоне агентом ХАМАС. А вот э, те восемь человек, которых э, лишили э, зарплаты из палестинской автономии, э, я просто, так сказать, зачитаю, э, чтобы мы имели представление, о ком идет речь. Вот, значит, один первый, Муфак Наив Хасан Айрок, который направил двух террористов-смертников и помог им добраться до центрального автовобзала Тель-Авива, где они убили 23 человека и ранили более 100 человек во время нападения в январе 2003 года. Я напомню, это было тогда уже это самый разгар той страшной войны, которую развязал Арафат против гражданского населения Израиля, которая стала для гражданского населения Израиля, в общем-то, самой кровавой войной за всю историю страны. Вот. Получ... Этот человек получил 30-летний тюремный срок за свою роль в нападении, он сидит в израильской тюрьме, получает огромные деньги. Вот, наконец, Беннетт додумался, министр обороны додумался, что можно эти деньги у него забрать. Другой, это некий Ибрагим Бахри, который помог террористу, самоубийцу Хамаса в августе 2002 года во время нападения на перекрестке Мирон на севере Израиля, в результате которого погибли 9 человек и были ранены 38. У него 9 пожизненных приговоров, то есть он будет сидеть всю свою жизнь в израильской тюрьме лечиться учиться за израильский счет, но по крайней мере вот эти деньги, которые выплачивают ему автономию, у него отобрали. Ясин Бахри помогал в теракте на перекрестке Мирон. В августе 2002 года тоже получил 9 пожизненных заключений. Хахмат Нама осужден за сговор с целью совершения преступлений, подстрекательства и содействия незаконной организации и запрещенное использование ресурсов для помощи и поощрения терроризма и подстрекательства. Мухаммад Джабарин, один из четырех израильских арабов террористов, осужденных за убийство. Трех израильских солдат в феврале 1992 -го года, это еще накануне Ослаба. Наконец, Валид Дахех, который отбывает пожизненное заключение за участие в убийстве и нанесении увечья солдату армии обороны Израиля Маши Тамаму в августе 1984 -го года. Вот. И Самир э, Сар, Суи, Сарасуи, Лидер израильской арабской террористической группировки, которая провела целый ряд террористических атак. В настоящее время отбывает пожизненное заключение. И Муджада Дакуан отбывает 15-летний срок за помощь, которую он предоставил террористам, планировавшим нападение в Иерусалиме. И Беннет говорит, что это только начало, что, в общем-то, у него много разных полномочий, с которыми он с интересом ознакомился и начинает как-то наводить порядок. И, как я уже сказал, даже удивительно, что такого ра не было раньше. И, конечно же, тут же вспоминается предыдущий министр обороны, небезызвестный Виктор Либерман, который. Трепло и, и пустозвон, он обещал нам уничтожить храни. Он говорил много чего, но вот такие элементарные вещи, которые, оказывается, можно было сделать, он этого не делал, ему это было не нужно, судя по всему. Вот, Беннет, на самом деле же, не только это. Как сообщается в прессе, он начал из изучать, э, как он начал изучать возможность изменить работу гражданской администрации, то есть, по сути дела, правительства в Иуде и Самарии то есть той э, армейской структуры, которая управляет делами еврейских жителей Иудеи и Самарии, э, чтобы как бы потихонечку это все перевести на рельсы обычных израильских э, чиновников. В чем дело? Дело в том, что евреи, живущие в Иудее и Самарии, у них, допустим, не то что построить дом, вот просто построить балкон, перестроить что-то внутри своего дома, это настолько мощная бюрократическая система, она растягивается на годы. То есть пристройка балкона может затянуться на 7-8 лет, получение всех разрешений. Все это делается, делалось, конечно, предыдущими правительствами, в свое время закладывались все эти механизмы для того, чтобы затормозить или полностью придушить любое строительство еврейской грудии и самарии. Вот. Но по сути дела это приводит к тому, что люди, живущие внутри поселения, просто даже не могут ничего там у себя перестроить, и параллельно, конечно, это было связано еще и с такими вещами, как вот в итоге снос, например, поселка Омона, или снес, снос посёлка Нативовод, части посёлка Нативовод. Почему? Потому что какой-нибудь араб, даже не столько араб, это а какая-нибудь левая израильская организация, на деньги Евросоюза, приходит в Верховный суд в богатство, Верховный суд Израиля, приносит какую-то писульку, говорит, земля, на которой построено это поселение, она принадлежит какому-нибудь Мухаммеду. Самого Мухаммеда нет, никто не знает вообще, есть этот Мухаммед на свете или нет. Если бы это попадало в обычный суд, то обычный суд бы поправлял бы очки судья, говорил бы, ну хорошо, давайте приведите мне этого Мухаммеда, пусть покажет мне документы, что это его земля. А высший суд справедливости, он такой мелочью не занимается. Он говорит, а позовите ко мне представителей прокуратуры. Приходит представители прокуратуры. Им говорили, вот тут есть у нас заявка о том, что эта земля принадлежит арабам. где ну наверное, раз принадлежит, так, значит так оно и было. Ну прокуратуры, мы знаем, это те самые люди, которые сшили сейчас дела Натаньяла. То есть идеологически это была спайка левых, которые таким образом притворяли делегитимацию еврейских поселений и жителей еврейских, так сказать, притворяли в жизнь. И вот теперь задача Беннета — максимально оградить жителей Иудеи и Самарии от всего этого произвола и сделать их обычными гражданами. Он говорит так, люди, живущие в еврейских поселениях Иудеи и Самарии, ходят в армию, платят такие же налоги, как люди, живущие внутри маленького Израиля. И... Все свои решения, все свои проблемы, они тоже должны решать через обычных чиновников. Хочешь перестроить балкон, обращаешься в свою мэрию, там, в свой местный совет, получаешь от них разрешение, разрешение главного инженера какого-нибудь или архитектора, и все, и делай то, что ты хочешь. А не 7 лет какие-то гражданские, военные чиновники, которые все это должны решать. Это тоже удивительно, что раньше не пришло никому в голову, но снова почему? Потому что у нас на протяжении десятилетий не было правого человека во главе Министерства обороны. Министерство обороны, да, все сразу думают, что речь идет об армии. На самом деле армия это только часть. Министерство обороны это и армия, и все, что касается иудей и Самарии, и всей жизни, которая там происходит. И Беннет надо дать ему должное, он не лезет в армейские дела. То есть там есть Генеральный штаб, они знают, куда, каких солдат, чего расставить. Для них министр обороны это только человек, который в правительстве как бы представляет их интерес. И Беннет э, не влезает в эти дела, потому что понимает, что, в общем, военные с большим военным опытом, сами разберутся, тем более, что начальник Генштаба сейчас, в общем-то, человек, который очень в духе э, правительства. А вот вопросы в Иудеи и Самарии, гражданские вопросы, вопросы того, чтобы бороться с незаконным арабским строительством, вопросы, того, чтобы разморозить все эти бюрократические проволочки, превращавшие еврейских жителей э, иудеи и самарии, фактически бесправных заложников, всяких левых чиновников. Вопрос того, чтобы лишить финансирования финансового стимула террористов, это тоже прерогатива Министерства обороны. И, э, наконец-то, кто-то этим занялся. И, конечно, очень, становится очень хорошо понятно, почему левые так боялись, что придет нормальный идеологический правый на этот пост, почему им было все равно, когда там сидел Либерман, который действительно не занимался никакими реальными правыми вопросами. А вот опять же то, что меня очень напрягает, я не люблю теории конспирации, но Либерман все время лез в какие-то военные дела, именно так сказать, то, что касалось сверхсекретов Израиля. Мы понимаем, что сверхсекретов Израиля — это что? Это все, что касается ядерной программы, которой у нас как бы нет да, официально, и подводных вод. И вот туда министру обороны надо было обязательно залезть. Ему говорили, у вас нет полномочий, у вас нет допуска, мы не можем вам рассказать. А он требовал и скандалил в правительстве, чтобы ему дали туда допуск. А солдат, армия, генералы не хотели ему этого давать. В итоге, мы помним, он хлопнул дверь и ушел. Так вот, оказывается, можно вообще не влезать в эти проблемы. Можно спокойно жить, как Бенеджи живет, и заниматься хорошим делом, правильным делом, и не лезть на рожон, не залезать в сверхсекреты Израиля, которые по каким-то причинам служба безопасности Израиля Либерману доверяют не хотят. Александр, если не возражаете, давайте попробуем принять звонки от радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас лет 7-8 тому назад в штате Висконсинг профсоюз учителей в очередной раз решил повысить зарплату учителям и бенефиты. Но тогдашний новоиспеченный губернатор Скотт Уокер, он только что был избран, и он противостоял этому, потому что в казне не было денег. И бюджет штата был в глубоком минусе. И он обратился к избирателю и сказал, что если вы поддерживаете, я поставлю этот вопрос на референдум, вы проголосуете, если вы согласны, то я уйду, а вы, учителя, будут получать большие зарплаты. А если вы согласны со мной, то я остаюсь и этого не произойдет. А почему бы вашим правителям нельзя то же самое по отношению к богатству вашему Верховному суду, потому что Верховный суд почти что против Израиля выступает во всех последних своих вот этих годах. Почему бы вам, вашим правителям то же самое не нельзя сказать, что богат представляет интересы больше арабов, чем Израиля? Окей, понятно. Что-то Я попробую коротко ответить на него. Смотрите, во-первых, в Израиле есть немалая часть общества, которая да, продолжает верить Верховному суду, хотя поддержка Верховного суда, доверие к Верховному суду сократилось с 93% еще несколько лет назад, до буквально там 30%, по-моему, процентов. То есть э, только убежденные левые и, так сказать, э, совсем, совсем доверчивые люди продолжают верить Верховному суду и всей этой юридической э, клике на фоне того, что происходит. Но, тем не менее, это тоже немало людей. И э, судьи — это все таки не профсоюз учителей. То есть Израиль не может оказаться без юридической системы. Нужно бороться политиком, демократическим с системой. Нужно изменять ситуацию, потому что мы не можем отменить судьи, Это же было бы не, неправильно. Нужно просто сделать так, чтобы эти судьи были частью э, разумной частью политической структуры Израиля, а не кликой, которая огородилась от всех. Это более-менее то, что продвигает Натаниал. Может быть, он делал это до сих пор слишком нежно. И мы видим, что за ним приходят люди, которые вот за ним стоят люди, типа Амира Алхана, который будет действовать гораздо более напористо и энергично. Но все-таки мы не должны забывать, что мы не живем в вакууме. Израиль не может допустить гражданской войны или какого-то мощного разлада в обществе, потому что э, вокруг нас не цветы, и не кустарник, и не палисадники, а гоблины и орки, которые только и ждут возможности нас напасть и разорвать в кучки. Видимо, поэтому э, израильские ответственные политики, по крайней мере, вот такие как Натаньял, не призывают к прямой конфронтации и не доверяют обществу, которое, в общем, легко манипулируемо. И мы знаем, что, в общем, в значительной мере, тем не менее, снова, заканчивая этот, ответ на этот вопрос, ближайшие выборы именно таким референдумом, по сути дела, и будут. Натанио говорит, верите вы мне или вы верите судебной мафии, которая прокурорской мафии, которая пытается приобретить меня взяточника и преступника. Вот примерно то, что вы предлагаете. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Uh, уважаемый Александр, вы сказали, что у Натаняху планы с шести пунктов uh, на ближайшее время, так сказать, как uh, улучшить uh, состояние Израиля. Вот скажите, пожалуйста, входит ли туда в восстановление исторической справедливости и восстановление юрисдикции Израиля над Храмовой горой? Потому что то, что ей владеет uh, Иордания, это вообще как бы какой-то казус исторический. Спасибо большое. Вы знаете, я не видел в его программе шести пунктов, которая вчера была так вот коротко озвучена, указаний конкретных на Храмовую гору. Более того, я до самом деле доволен, что Натаньял не пытается сейчас быть уж слишком популистом и обещать всем золотые горы, э, зная, что как бы достичь этого. То есть не обещает э, Хамас за 48 часов. Тем не менее, давайте наведем порядок. Храмовая гора находится под суверенитетом Израиля. И Ардания является владельцем как бы объекта на храмовой горе, то есть мечети э, аль мечети и купола над скалой, харам Аль шариф И это непорядок, я абсолютно не согласен с такой ситуацией, но это все таки не владение. И если Израиль сумеет укрепить свои позиции, разобраться с границами, э, то, в общем, само собой решится и проблема храмовой горы. Более того, хочу вам сказать, сейчас, в последние месяцы, Евреи, приходящие на храмовую гору, поднимающиеся на храмовую гору, молятся в открытую, и полиция их не выгоняет. Если раньше она запрещала молиться, сейчас без лишнего шума правительство Натаньягу, в общем-то, подводит общество и арабское, и еврейское к тому, что да, евреи приходят туда, и да, они там молятся, и мир, небо не упало на землю. То есть, в общем-то, идет важная работа в нужном направлении. Без лишнего шума, без громогласных заявлений. И следующий. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. О, да, добрый день, Сергей, добрый день, Александр. С наступающим Ой. Новым годом у вас. Два вопроса. Вы у вас вообще, ваша пресса, или, не знаю, следите, что происходит э, э, в Демократической партии, люди, которые хотят стать президентом этой страны концу этого года? и их ну, даже не назвать антиизраильское, антисионистское отношение государства Израиля и так далее, и так далее. И вас об этом освещают или, или пресса э, молча молчит. А теперь такой вопрос еще один, касающийся Сороса. А вы, э, Израиль, как государство, которое в прошлые годы всегда находило колоб, колобраника те, которые э, сотрудничали с, с фашистами и так далее, находила, убивало, казнило, э, судило. А по отношению Сороса он это что, не, не подходит, он что э, такой, как говорят, э, ну, святой или что, или Израиль просто не хочет связаться? Вы знаете, что там собирается, собирается, он, я знаю, что он никогда к вам не приезжал, кажется, Сорос, никогда не был в вашем государстве, ко всему же он ненавидит вас все, всеми пибрами души. Но Израиль никогда как государство не пыталось его ну хоть, хоть его засудить, ну не знаю. Вот я вас с удовольствием послушаю. Спасибо огромное за программу. Спасибо. Окей. Okay. Что касается э, раскладов СМИ, то сегодня, опять же, благодаря десятилетию управления Натаньягу, в Израиле существуют нелевые СМИ. И в нелевых СМИ, в общем-то, идет достаточно адекватное, объективное отражение процессов, идущих в том числе и в Америке, поскольку американская политика сейчас очень-очень тесно связана с нашей жизнью. И благодаря этому... Опять же, эта пресса э, израильская часто берет материалы из американской соответствующей прессы. И таким образом, кто хочет в Израиле знать, что происходит э, в Демократической партии с теми процессами антисемитскими, которые там происходят, может это все узнать и все это прочитать. Но есть, конечно, мейнстримная пресса, старые газеты типа Идиот охранот или газеты Гаарец, которые занимают радикально левые, ультралевые позиции. И там, конечно, все эти вещи они стараются не упоминать, потому что, да, конечно, Трамп и Натаньял — это странные страшные враги человечества, демократы хорошие, левые тоже хорошие везде, и в Америке, и в Израиле. Что касается Сороса, я хочу внести некоторые поправки. Хотя у Израиля в свое время был действительно орел страны, которая находила преступников, э, которые совершили страшные казни евреев массовые в годы Второй мировой войны, участников, так сказать, непосредственных исполнителей катастрофы, и казнила их, это не совсем верно. Несколько случаев действительно было, когда их уничтожили. Это были считанные случаи с очень яркими представителями, то есть такими действительно типа, э, типа руководителей каких-то массовых э, расстрелов и, э, и уничтожений. Но то, что касается, например, арабских террористов, уничтожались только те, которые подпадали под определение тикающей бомбы. То есть если этот человек забился в угол и ничего уже не делает, его не трогают. Только если было понимание службы безопасности, что он опять готовит какой-то теракт, то его могли ликвидировать. В этом смысле Сорос не подпадает под эти определения. Он, безусловный негодяй. Он, безусловный враг еврейского народа, будучи сам евреем, разумеется. Он тратит огромные суммы на уничтожение Израиля. Но он непосредственно сам не является ни организатором терактов, ни исполнителем терактов, ни ответственным за массовые убийства евреев. Хотя он, судя по всему, действительно составил какой-то нацистской организации, будучи молодым человеком в Венгрии там. То есть э, с точки зрения Израиля, Израиль не сводит счеты и не мстит. И это нужно очень четко понимать. Израиль занимался устранением непосредственной угрозы. К сожалению, Сорос не подпадает. То есть подпадает не больше, чем многие другие политики, в том числе и демократические политики. В Америке границы очень размыты. Никто не хотел бы, например, чтобы Израиль занялся отстрелом каких-то неугодных ему политиков э, в демократических странах. Израиль бы сам такого не хотел бы, таких проблем себе. Поэтому, конечно, с Соросом нужно бороться. И хорошо, что сегодня есть Натаньял и Трамп, и в Европе там тот же Орбан, которые пытаются поставить застлоны на пути его разрушительной мощи империи, но э, так вот бороться с ним, как боролись с нацистскими преступниками или с террористами, являвшимися тикающей бомбой, нет. Израиль такого никогда не рассматривал. Я думаю, что это правильно. Александр, огромное спасибо и до встречи уже в, в новом году. Встречу в новом году, Сергей. Всего доброго.